Друзья, приглашаю вас на свой день рождения. Каждый год я отмечаю в разных местах, и вот в этом году я решил отметить день рождения на Чебаркуле. В этом волшебном месте, куда упал метеорит и как перст указующий указал на важность этого пространства. День рождения события для меня, например, это очень важно. Это как начало Нового года, нового моего личного Нового года. Мне даже календари дарят друзья. На день рождения всегда год начинается в сентябре. И это, я думаю, правильно. Тем более сентябрь действительно в прошлом когда-то был началом года. Что я предлагаю? Я предлагаю интересную программу. Во-первых, путешествие еще на одно, в одно очень важное место, в Тургаяк, на озеро Тургаяк, на остров Веры. Это очень интересно, тоже очень сакральное место. Это будет такой ретрит, но с очень глубоким исследованием темы планетарного предназначения. Вот тут та тема планетарного предназначения, которую я в свое время начал именно на Чебаркуле, я хочу ее довести до совершенства и предложить вам такое вот событие, где есть и день рождения, и отдых, и веселье, и радость, и путешествие, и общение, и вот такой вот замечательный процесс, как полноценный ретрит, планетарное предназначение. Это будет еще... Одним подарком, потому что я его предлагаю провести по системе donation. То есть есть минимальная там цена, остальное человек может, может добавить, нет, нет То есть минимальные установлены цены, это раз Во-вторых, я хочу вам сделать еще подарок этому дню, где-то будет день премьеры моего, моей новой видеокниги. Новой видеокниги о женщинах. И вот это я вам тоже предлагаю на свой день рождения. Там будет премьера для тех, кто туда приедет. Итак, друзья, приглашаю вас 9 сентября на озеро Чубаркуль. Вся информация есть у меня в Топлинге, на сайте. Так что милости прошу.